Так, поговорим сегодня о наземных космофизических экспериментах. Название больно мудренное, но, по-моему, буквально за три минуты вы уже поймете, о чем речь, даже если не понимаете этого из названия. Дело в том, что космическое пространство не такое пустое, как нам кажется, и безвоздушное пространство в космосе не является абсолютным вакуумом. Его наполняют частицы высокой энергии, как правило, это протоны и ядра тяжелых атомов. Тяжелыми атомами будем считать любые атомы тяжелее, например, гелия. Эти частицы имеют очень большую энергию, и все вместе называются космическими лучами или первичными космическими лучами. И, собственно, они летят у нас сквозь это безвоздушное пространство. Ну и что? <звы> и что же нам с ними делать, собственно, и зачем эта информация нам? Дело в том, что космические лучи позволяют решать некоторые задачи физики, как фундаментальные, так и прикладные. Во-первых, польза от космических лучей в том, что... По ним мы можем узнавать какую-то информацию о тех источниках, которые их испускают. Точно так же, как смотря в телескоп, мы видим свет, исходящий от звезд, и узнаем таким образом что-то о звездах. Можем, например, спектр посчитать, понять, какой яркости звезда, там, из чего она состоит. Точно так же и с другими частицами, не только фотонами переносчиками света. То есть мы по космическим лучам можем понять что-то о тех процессах и о тех объектах, которые их испускают. Это фундаментальная задача. Космические лучи применимы в науке, которая называется солнечно-земная физика. Дело в том, что солнечная активность влияет на поток этих космических лучей, причем не тех, которые летят от Солнца, а общегалактических космических лучей. И, например, если на Солнце происходит вспышка и летит к Земле с большой скоростью, ну, возможно, вы знаете, что когда она прилетит, у нас начнется магнитная буря. Так вот эта летящая вспышка своим магнитным полем отклоняет космические лучи, и таким образом количество космических лучей, которые попадают в Землю, уменьшается. По этому уменьшению мы можем предсказывать то, что что-то там из Солнца вылетело, и, возможно, нас ожидают магнитные бури. Еще космические лучи мы можем пропускать практически через все, что хотим. Мы можем пропускать их через Луну и смотреть, что с ними происходит, точно так же, как и любое другое излучение, и изучать взаимодействие этого излучения с веществом. В частности, мы можем смотреть, как эти частицы взаимодействуют с атмосферой, и как то, что мы получаем на Земле, зависит от различных атмосферных явлений. Представьте, что... Космические лучи — это как рентген, то есть мы просвечиваем атмосферу и смотрим, например, где давление больше, а где меньше. Более плотные участки будут лучше задерживать эти частицы. Есть исследования, в которых космические лучи используются для предсказания таких атмосферных явлений, как ураганы, это вообще уже чисто прикладное применение. Ну окей, то есть космические лучи нам нужны. Наверное, нужно полететь в космос, чтобы их исследовать. Но на самом деле не всегда это хорошо. Дело даже не в том, что очень великие риски похерить свою установку, которую мы запустили. Проблема еще в том, что детекторы космических лучей это достаточно массивные и большие по размерам установки. И очень сложно запустить такую штуку в космос. Вот посмотрите, один килограмм в космос, десятки тысяч долларов это стоит. Представьте, что у нас будет, если наш детектор имеет вес тонну и размер, как половина этой комнаты. Но скорее такой детектор будет даже больше, чем тонну весить. Короче, не вариант этой. Нам бы хотелось исследовать космические лучи на Земле. Но, ну, окей, давайте исследовать. Вот Земля, вот космос. Круто, да? Прям четкая граница. Летит какая-то частица космических лучей. Летит, летит, летит, попадает в Землю, там у нас стоит детектор, мы его ловим и что-то про нее говорим. Хорошо, если так, но, к сожалению, это не так. Проблема в том, что у Земли есть атмосфера. Достаточно плотная относительно безвоздушного пространства среда, которая, естественно, влияет на любые частицы, которые в нее попадают. Поэтому выглядит это примерно так. Попадает частица высокой энергии и... Ну дальше, грубо говоря, физику надо знать. Происходит куча взаимодействий, эта частица рождает множество вторичных частиц, и получается то, что мы называем вторичными космическими лучами, которые уже доходят до Земли. И если мы что-то ставим на Землю, что их детектирует, какую бы энергию ни несла эта первичная частица, мы получим не ее, мы получим то, что она дала при взаимодействии с атмосферой. Естественно, мы хотим какие-то модели построить, которые позволяют нам... По э, вот этим вторичным космическим лучам, знать что-то о первичных. Частицы первичных космических лучей не долетают до Земли. Но есть две частицы мион и нейтрино. Про них нужно обязательно сказать отдельно. Дело в том, что мион вот он здесь обозначен, смотрите, летит. Мион это э, та частица, которая, будучи рожденной в атмосфере и имеющая достаточную скорость, скорее всего, долетит до Земли и вторичные космические лучи в основном состоят из этих частиц. Почему? Потому что мион выглядит примерно как электрон, то есть имеет заряд электрона, но имеет в 200 раз большую массу. И за счет этого он может долететь до Земли и... Быть зарегистрированным на ней. Ну и вторая частица вот про нее вы уж точно слышали, это нейтрина, она почти не взаимодействует с веществом. Ну, да, давайте напишем: вот он может долететь, а нейтрино почти не взаимодействует с веществом. То есть нейтрина летит сквозь не просто сквозь атмосферу, она летит сквозь Землю и может не взаимодействовать Нейтрино летит сквозь Солнце, и может не взаимодействовать Это очень маленькая нейтральная частица с такой малой массой, что буквально 15 лет назад считалось, что у нее массы нет. Ну вот, это такое лирическое отступление относительно двух частиц, которые вряд ли входят в школьную программу, но тем не менее они нам тут понадобятся. А теперь о задачах. Регистрируем космические лучи на Земле и имеем два типа задач. Во-первых, нам интересно все про первичную частицу. Это то, что я уже вам говорил. Поскольку мы регистрируем вторичные космические лучи, нам нужны какие-то модели, которые позволят пересчитывать эти результаты в какие-то свойства первичных частиц, которые попали в атмосферу. То есть, собственно, тех космических лучей, которые в космосе летают во всем виновата атмосфера в данном случае. На какие же вопросы мы отвечаем? Вот если нам интересно все про первичную частицу, то мы отвечаем на вопрос, во-первых, что это за частица, во-вторых, какой она энергии, ну и откуда она летит? Нам интересен источник. Второй тип задач заключается в том, что мы смотрим взаимодействие с веществом. Это тот самый случай, когда атмосфера нам скорее полезна. Мы опять же отвечаем на вопрос, что это за частица, то есть что взаимодействует. Как теряется ее энергия при взаимодействии, при различных видах взаимодействия. И как летит эта частица. Тут уже мы не можем со стопроцентной вероятностью говорить о том, что она летит вот оттуда, вот из этой звезды, потому что она очень сильно отклоняется там, в атмосфере при взаимодействии с плотной средой атмосферы, преобразуется в какие-то другие частицы. и Мы не можем просто так указать на источник, как в случае с первичной частицей. Окей, для того, чтобы решать эти задачи, нам так или иначе понадобятся детекторы, которые мы сейчас с вами вместе построим. Но сначала проведем классификацию. Во-первых, мы классифицируем детекторы по задаче, то есть какую задачу решают эти детекторы? Во-первых, это счетчики. Во-вторых, координатно-трековые детекторы. И в-третьих, калориметры. Счетчики отвечают на вопрос, сколько каких частиц летит через этот счетчик. Все очень просто. Частица летит, счетчик регистрирует и говорит, ага, через меня что-то пролетело. И желательно этот счетчик настроен на какой-то тип частиц. Координатно-трековый детектор отвечает на вопрос, как летит частица через них. Восстанавливает так называемый трек частицы, тот отрезок в пространстве, по которому летит частица. Но и опять же он отвечает на вопрос, какие, потому что все у нас завязано на типе частиц в итоге, и очень важно понимать, что именно летит. Ну а калориметры, которые, кстати, тоже отвечают на вопрос, какая частица, измеряют энергию. Ну, вы помните, наверное, слово калория на всяких продуктах которая пищевую ценность обозначает. В данном случае нам тоже интересна энергия, которую несет эта частица. Ну и э, второй тип классификации детекторов — это по тому, что же фиксируют детекторы. Детекторы, как правило, фиксируют либо свет, либо электрический ток. Там очень сложная физика, но если упрощать и смотреть конечный результат, то взаимодействие космических лучей с веществом, как правило, дает либо вспышку света, либо какой-то электрический ток, то есть движение заряженных частиц в среде. В какую-то сторону. Давайте последовательно рассмотрим все процессы, которые приводят к появлению света и тока. В случае света эти процессы — это черенковское излучение и сцентиляция. Не пугайтесь этих слов, сейчас все расскажу. И этого слова третьего тоже не пугайтесь. А в случае тока — это ионизация. Давайте начнем со света. То есть смотрим на детекторы, которые регистрируют вспышки света от космических лучей. И начнем с черенковского излучения. Черенковское излучение — явление производства средой света, когда через среду летит заряженная частица — скорость которой быстрее скорости распространения света в этой среде, это может привести к когнитивному диссонансу, но на самом деле в разных средах скорость распространения света разная и не равна скорости света в вакууме, максимальной возможной скорости распространения взаимодействий. Вот. В воде свет распространяется медленнее, чем в вакууме, и эта скорость зависит от коэффициента преломления среды. Так вот если частица заряженная летит в такой среде быстрее, чем свет распространяется, то сама среда начинает свет излучать. Причем в видимом диапазоне мы можем даже посмотреть на черенковское излучение, если частиц достаточно. Перед вами стекло, под которым находится на достаточно большой глубине ядерный реактор, из которого летит куча заряженных частиц. Настолько куча, что черенковское излучение видно невооруженным глазом. Вот оно такое красивое голубенькое в воде. Естественно, там вода. Но, как вы понимаете, космических лучей не так много, как частиц от реактора, вторичных космических лучей, и поэтому черенковское излучение просто так мы не увидим. Поэтому нам понадобятся фотодетекторы, причем не просто фотодетекторы типа камеры в вашем телефоне, а фотодетекторы, которые могут регистрировать очень слабые вспышки света. Во-первых, это вакуумный фотоэлектронный умножитель, специальный прибор, который преобразует слабую вспышку света в поток электронов, а потом многократно усиливает этот поток и увеличивает количество электронов, таким образом регистрируя слабые вспышки. Ну и кремниевый фотоумножитель, который делает примерно то же самое, но только он не является вакуумным прибором. Левый прибор можете сравнить с какой-нибудь исторической радиолампой из, вашего, из телевизора вашей бабушки. А правый это скорее та технология, которую вы имеете там в компьютерах сейчас. Поэтому там слово кремниевый: давайте строить детектор. Возьмем светоизолированный объем то есть какую-то коробку, которая настолько хорошо закрыта и заклеена всем, что внутрь не проходит свет от ламп, от солнца, от, не знаю, от вашей лучезарной улыбки. И наполним этот объем плотной прозрачной средой с достаточно большим коэффициентом преломления. И поставим туда фотодетектор. Что у нас получилось? У нас получился детектор, вот это все. Получился детектор, который является на самом деле черенковским счетчиком. То есть, когда частица летит через эту среду, производится черенковское излучение средой, и фотодетектор регистрирует это излучение. Такой детектор может отвечать только на вопрос, пролетела частица или не пролетела, и то с какой-то вероятностью, что-то он может не зарегистрировать, недостаточно света. Примеры черенковских счетчиков, ну, например, знаменитая обсерватория Пьера Аже в Аргентине, это массив черенковских щечков, вот таких бочек, которые наполнены водой, которые абсолютно светоизолированы, то есть свет не проходит внутрь. Там внутри стоит фотоэлектронный умножитель, фотодетектор, который усиливает свет, производимый в воде, и таким образом регистрирует прохождение через такую бочку заряженной частицы. Теперь давайте построим другой детектор. Возьмем светоизолированный объем и такую же плотную прозрачную среду с большим коэффициентом преломления. Но фотодетекторов возьмем куча. Мы можем заполнить как-то объем равномерно этими фотодетекторами или поставить их на периферии. И тогда уже у нас получится не просто счетчик. Тогда мы можем с помощью ну, положения того фотодетектора, который у нас среагировал, понять, в какой части нашего объема было произведено черенковское излучение. И тогда мы получим координатно-трековый детектор уже. То есть детектор, который может понять, как летела частица. Примером такого детектора является, например, Супер Камиоканда, детектор в горе Камиока в Японии. Вот его схема. На периферии этого детектора находится множество фотоэлектронных умножителей, и этот детектор по умолчанию залит водой. Это сейчас она для того, чтобы фотку сделать, слета и там вот чуваки на лодке что-то делают. Вот Другим примером является IceCube, черенковский трековый детектор и калориметр. Да, забыл сказать. Эти детекторы еще и будут калориметрами при достаточно большом объеме этой среды. Дело в том, что количество черенковского излучения, то есть этого света, который мы регистрируем, пропорционально энергии частицы. И если объема достаточно, мы можем регистрировать не только то, что частица пролетела, и не только, что частица летела вот так, например. Да? Мы можем еще и понять, какой она была энергия. Естественно, с какой-то точностью. IceCube расположен на южном полюсе. В качестве среды для ловли света там используется лед. И представляет собой он множество фотоэлектронных умножителей, вмонтированных в лед на глубине 1450 метров. Естественно, на такой глубине там уже свет от Солнца не проникает, а вот черенковский свет при прохождении заряженных частиц вполне себе светится, и поэтому мы можем регистрировать треки от частиц, то есть как они летели. Рассмотрим другой тип взаимодействия, который ведет к производству света в каких-то средах. Это сцентиляция. Это уже не так тривиально, скажем так, как черенковское излучение, хотя бы потому, что сцентиляция происходит не во всех средах. Есть специальные вещества, которые называются сцентиляторами. Это вещества, которые могут светиться под воздействием заряженных частиц. Сцентиляцию можно условно представить так. Дело в том, что заряженная частица в некоторых средах может потерять свою энергию на возбуждение атомов. И на возбуждение электронов в атомах. да. И когда э, это возбуждение снимается, то есть атомы переходят в свое обычное невозбужденное состояние, атомы производят вспышки света. Вот этот свет э, является сентиляцией в каких-то средах. Еще раз скажу, что это происходит не во всех средах. Если черенковское излучение происходит во всех плотных прозрачных средах, да и непрозрачных, просто мы в непрозрачных его не увидим, то э, сцентиляция происходит только в специальных веществах, которые называются сцентиляторами. Для того, чтобы регистрировать этот свет, нам тоже понадобятся фотодетекторы, которые могут регистрировать слабые вспышки. Давайте построим какой-нибудь детектор на, вот, на принципе сцентиляции. И вместо плотной прозрачной среды, любой тип воды, да, заполним этот детектор сцентилятором, то есть веществом, которое производит этот свет э, под воздействием заряженных частиц. Э, и поставим туда фотодетектор. Ну и кто знает, что у нас получилось. У нас получился сентиляционный счетчик, то есть тоже счетчик, э, детектор, который просто регистрирует то, что через него прошла частица. Он не говорит, как она летела, он не говорит, какая у нее была энергия. Ну и примером такого детектора является, например, детектор Уран, расположенный в Москве, в научно-исследовательском университете Мифи. Он регистрирует атмосферные нейтроны, но вы скажете, что нейтроны не заряжены, как же так? Дело в том, что сцентилятор этого детектора состоит из двух частей. Первая часть под воздействием незаряженных частиц производит заряженные частицы, а вторая часть, собственно, под этими заряженными частицами начинает светиться. И свет от этого мы уже регистрируем с помощью фотоэлектронного умножителя. Теперь давайте построим другой детектор. Вместо просто куска сентилятора с одним фотодетектором возьмем светоизолированные полоски сентиляторов с фотодетектором в каждой полоске. Ну вот такая картина у нас получится. В этом случае мы можем сказать, в какую полоску попала частица. Фактически у нас есть множество счетчиков. А теперь возьмем то же самое, только повернутое на 90 градусов. Еще полоски такие же, да, с фотодетекторами в каждой. И здесь мы тоже можем сказать, в какую полоску попала частица. А теперь представьте, что будет, если эти две плоскости мы расположим друг над другом. Вот так. Тогда мы можем сказать, в какое пересечение этих полосок попала частица. И если вот таких конструкций друг над другом мы сделаем много, то мы можем восстановить трек. То есть мы можем восстановить то, как летела частица, ее направление движения, и вот, в общем, как она летела. И получим уже не просто счетчик, а координатно-трековый детектор, каким, например, является... Детектор SCMG или сцентиляционный мионный годоскоп. Вот он здесь показан в разобранном виде. Возможно, вы видите здесь полоски, как раз те, те полоски, о которых я сейчас говорил. Вот так. Теперь рассмотрим, что происходит в веществе и дает нам ток. Как правило, электрический ток мы регистрируем от процесса, который называется ионизация. И, возможно, вы слышали об этом процессе, потому что это проходит в школе. Летит заряженная частица и взаимодействуя с атомом своим электромагнитным полем, выбивает из атома электрон. Таким образом, атом становится положительно заряженным, потому что ему не хватает одного электрона, одной отрицательно заряженной частицы. Ну и электрон тоже свободно куда-то вылетает, он тоже, естественно, заряжен. Таким образом, из нейтральной частицы, из атома мы получаем две заряженных, противоположно заряженных частицы. И э, эти противоположно заряженные частицы мы можем поместить в электрическое поле и таким образом куда-то направить, они куда-то полетят. Возьмем вот два электрода, заряженных минусом и плюсом. Да? Заполним расстояние между ними каким-то газом, в котором этот процесс хорошо происходит, то есть в котором много таких частиц э, заряженных производится. Когда у нас летит частица космических лучей, электроны и пары начинают производиться то есть заряженные частицы, которые, вот как раз мы за счет электрического поля между этими двумя электродами можем куда-то направлять. Ну и когда эти частицы за счет того, что мы их направляем, переходят в провода, грубо говоря, у нас в этих проводах возникает электрический ток, который мы можем потом измерять. Таким образом, когда мы видим какой-то импульс тока, мы можем сказать, что что-то пролетело через газ. Примерно так работают ионизационные детекторы, и это самый простой, я думаю, знакомый вам ионизационный детектор. Это счетчик Гейгера, то есть счетчик ионизирующего излучения, который внезапно является счетчиком, то есть детектором, который просто регистрирует то, что через него что-то прошло. Он не говорит как, не говорит какая энергия, просто регистрирует факт прохождения через него частицы, которая дала ионизацию, то есть дала вот эту пару заряженных частиц в газе. Эта трубка заполнена газом, в котором хорошо происходит ионизация. Ну или вот другой детектор, который мы построим вот таким способом. Мы сделаем то же самое, что и с вентиляционными детекторами выше, но только вместо полосок сентилятором мы возьмем вот такие трубки, наполненные газом а через эти трубки пустим тонкие, тонкие проволочки из металла. Если мы зарядим проволочку одним зарядом, а поверхность трубки другим зарядом, то у нас получатся те же самые два электрода, а между ними газ. Ну, похоже, не правда ли, да? И если мы эти трубки расположим точно так же, крест-накрест, то мы можем тоже понять, в какое пересечение этих трубок попало Ионизирующая частицы И таким образом понимать, как летела частица, мы получим координатно-трековый детектор. Вот, например, детектор ураган. Вот вы видите несколько плоскостей. Каждая плоскость состоит из двух слоев этих трубок, крест-накрест расположенных. По этим плоскостям, если полетит сверху вниз частица, то мы видим, как она летит. Мы можем восстановить ее трек. Итоги. Построили мы с вами кучу детекторов. Что мы делаем? У нас есть в космосе протоны и ядра. Да, про протоны и ядра высокой энергии. В атмосфере эти протонные ядра производят вторичные частицы. На Земле мы можем поставить детекторы, которые в конечном итоге являются детекторами тока или детекторами света, которые могут определять тип частиц, определять энергию частиц и определять траекторию движения этих частиц, ну, то бишь треки. И за счет этих детекторов мы можем решать некоторые задачи. Задачи исследования взаимодействия излучения космического с веществом, определения некоторых свойств источника, ну и, например, задачу солнечной земной физики, как я уже рассказывал, таким образом можно предсказывать магнитные бури. Для того, чтобы как-то это в голове уложилось, и, возможно, для того, чтобы вы поняли что-нибудь, что не поняли сейчас, я предлагаю вам прочитать вот эту книгу «Космические лучи Гальпера». Книжка небольшая, 160 страниц. Можете, естественно, ее читать не всю. И, по-моему, достаточно доступно написано. Большое спасибо. У меня вот, Здравствуйте. У меня как раз, вот, возможно, очень глупый вопрос. Но не используется ли при детекции, ну и при изучении вообще этих частиц, следующее обстоятельство? Ведь когда, например, радиоволна проходит через разные среды, в частности, нашу атмосферу, у нее происходят некоторые изменения. Так скажем, это скажем И, в принципе, те же связисты это подробно изучают, вот, не используется ли воздействие ну, прохождения, так скажу, таких вот излучений на радиоэфир, так скажем, потому что, может быть, тоже какие-то можно было бы данные получить? Или это, скажем так, скажем так, было бы слишком неудобно, да и не совсем понятно, как использовать. Просто, в принципе, такие исследования, как ведет себя радиоволна в тех или иных средах, они проводятся. Поэтому я подумал, что, может быть, это и здесь как-то используется. Это прекрасный вопрос, он совсем не глупый. Обсерватория Пьера Аже я рассказал только про ту часть ее, которая состоит из э, детекторов света с водой через них пролетают царяжные частицы, и мы ловим черенковское излучение в воде. Но в последнее время в этой обсерватории также строят массив антенн, которые делают то, о чем ты говоришь, которые пытаются услышать вторичные космические лучи по их влиянию на эфир. Пожалуйста, не думайте, что это тот эфир, о котором эфирная динамика, <laughs> на радиоэфир в смысле. Так что да, это используется, и насколько я помню, даже у нас в стране есть детекторы, есть коллаборация ТУНКа, это где-то где на востоке нашей необъятной родины. Ну то есть они тоже исследуют влияние вторичных космических лучей на электромагнитное поле. Да, Спасибо большое, очень хороший вопрос. Спасибо за лекцию. Пожалуйста. Эм, мне вопрос: как станционные материалы используются на практике? А, что считать практикой? Ну, применение полезное в быту либо в жизни человека? В быту, либо в жизни, а это чем тебе не быт? Ну ладно. В общем, насколько я понимаю, ну, вот если отойти от космических лучей, да? А еще, например, часто используются в медицинской физике, когда нам тоже нужно строить детекторы различных ионизирующих излучений. Там гораздо меньше энергии, но там тоже сцентиляционные детекторы строят. Но вот это ближе к жизни, как бы, если ты про это спрашиваешь. В быту? Ну, даже не знаю. В быту, в быту, в быту. Знаешь, можно считать... Вот у тебя были когда-нибудь часы, у которых стрелки светятся? Как? Нет? Никогда? <смех> ну ладно, в общем, старые часы, у которых светятся стрелки, имеют так называемую тритий подсветку. Скорее всего, если новые, они уже не имеют ее, потому что это не, не очень нормально, не очень экологично. Тритий подсветка — это как раз слой светящегося вещества под потоком ионизирующих частиц, а тритий — это радиоактивный материал. Представляете, радиоактивный материал на стрелках часов. Вообще офигенно, да? Uh, вот, да. Ну, можно, можно про третьевую подсветку прочитать в интернете. До сих пор третьевые брелки продаются, можно купить себе, которые по этому же принципу построены. Но правда, это не совсем можно считать с потому что это не вспышки света, а постоянный свет. Как-то так. И, конечно, это уже не применение сентиляцией, а просто, блин, брелок. Отлично. Большое спасибо за лекцию, Пожалуйста. интересную, за красивую подачу, за артистизм исполнения. А у меня еще более тупой дилетантский вопрос. Вот в начале там был, значит, такой рисуночек: летит луч космический, ударяется о плотные слои атмосферы и разлетается на вот эту вот всю. На, на всего-то это, да, ради чего надо знать физику. Скажите, пожалуйста, вот, вот это вот все, на это вот все, каждый луч разлетается? Или, а, или okay. вот все вот это вот, оно будет разным всегда? Во-первых, оно всегда будет разным. А -а -а. А, Во-вторых, ну вот я говорил, из чего состоят эти первичные лучи, да, в основном из протонов и ядер тяжелых атомов. И достаточно легко предположить, что результат-то разный. Если у нас ядро попадает, то у нас один тип взаимодействия. Да? Если у нас протон попадает, то другой тип взаимодействия. Это так. Но кроме этого существует э, частица, которая называется нейтрино. Про нее я тоже говорил. И она может вообще не дать ничего. Она может пролететь сквозь Землю и никак не провзаимодействовать. Так что да, картина всегда разная. И, к сожалению, нужно вот, понимать, что происходит. И, собственно, стандартная модель, э, о которой вы, может быть, слышали, это и есть та модель, которая… Э, которая позволяет нам рассчитывать результаты различных взаимодействий частиц, в том числе и вот таких, да, когда у нас попадает что-то и производится куча всего вторичного. Вот. И э, космические лучи, э, одна из фундаментальных задач, это как раз изучение физики взаимодействия. То есть э, мы можем расширять наше понимание о том, как происходит, что здесь производится. Да. Вот как-то так. Причем энергии космических лучей, как правило, эта энергия существенно больше, чем э, та энергия, которую мы имеем, например, в Большом Адронном Коллайдере. Это тоже надо понимать. Э, что дает нам возможность заниматься так называемой физикой высоких энергий. То есть э, исследовать взаимодействие частиц высокой энергии. Да. Все, Но ответ на вопрос да, всегда разный. Да, это я поняла. Спасибо. Еще маленький вопрос. Ага. Я прошу прощения и редко задаю вот на, на нас взаимодействует уже вот это вот то, что вот это вот Да-да-да, я как раз же сказал, что да, первичное быть... не долетит. То так. есть мы уже имеем в, в дело со вторичными. То есть вот тот луч, нам уже нет смысла изучать, да? Нет, нам имеет смысл его изучать. У меня есть слайд об этом, вот он. Нам интересно про эту первичную а, частицу, чистый... но мы лично ее уже не можем поймать. Мы можем поймать только результаты ее взаимодействия и только так по моделям пересчитать в какие-то свойства этой частицы, собственно, чем мы занимаемся. Ну да, это я поняла, но просто вот на, нас взаимод... на нас действует, вот на нашу землю. Да, да, да на нас. Вот, а вот, вот прямо, просто... прямо сейчас через вас пролетает через... вот это дело. А то просто ради интереса, то, что сверху. Ну не ради ну. интереса, а ради решения некоторых задач. Ну, а, да, нет, да, ну одной из которых <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> является удовлетворение. Собственного интереса. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Спасибо за лекцию. Получается, пожалуйста. скорость света через жидкость падает. А почему не уменьшается скорость частиц, проходящих через воду? Или уменьшается не так сильно, как а, скорость света? Еще раз, я не понял. Получается, о, свечение происходит из-за того, что частицы обгоняют э, частицы света, проходя через воду. Вот. Почему скорость частиц не уменьшается так сильно, как? Ну, во-первых, она как бы если частица проходит через какую-то плотную среду, плотнее вакуума, то ее скорость уменьшается всегда. Кроме этого, чем плотнее среда, тем больше вероятность того, что мы после прохождения через эту среду частицы получим не ее саму, а результат ее взаимодействия со средой то есть какую-то другую частицу, которая произошла из-за взаимодействия. Так что уменьшается. Но не так сильно, как частицы света. Такая частица света не сильно. Просто если мы, если мы имеем, скажем, около, частицу заряженную, которая движется с околосветовой скоростью, то есть очень быстро реально, и при этом свет распространяется в среде ниже этой скорости, тогда эта среда начинает светиться под воздействием этой заряженной частицы. Вот еще раз я вам рассказал про Ченковское излучение. Спасибо. Пожалуйста. Вот. Вы еще сказали про частицы, которые замедляются. Там в, в средах с этим гораздо сложнее. Там собственно частицы света не замедляются. Ну, то есть они тоже -то могут, то есть они сами по себе не замедляются. У них э, изменяется, э, там есть такие понятия, как групповая и фазовая скорость. И, э, в средах... сейчас, сейчас, сейчас будет лекция на 15 минут про групповую фазовую Нет. скорость. то есть собственно скорость света не изменяется, изменяется именно то, как мы ее видим, как, как изменяется распространение. Как ну смотрите, если, если интересно все-таки, все. то фотон, поскольку он массы не имеет, частица-переносчик света, не может двигаться ниже скорости света. Он не имеет массы. Но вы же понимаете, что вот, например, свечение э, волос Сережи, да? Свеч... Свечение, свечение волос. Нет, мне тебя не жалко. Свечение волос Сережи э, это... Не надо, не надо понимать, что свет от ламп попадает в Сережу, отталкивается, то есть рикошетит от него и попадает вам в глаза. Это не так. Свет от ламп поглощается волосами Сережи. Проходит, проходит какое-то время, какое время, пока атомы волос Сережи возбуждены. И, и только после этого эти атомы снимают возбуждение, и уже другие фотоны летят вам в глаза которые имеют длину волны соответствующую цвету волос Сережи. Спасибо за лекцию. Вот вопрос следующий: по аналогии с картой реликтового излучения, есть ли какая-то карта более-менее постоянных источников космического излучения и насколько она остается стабильной, то есть появляются ли исчезают новые источники безотносительно их природы? По современным моделям, как правило, космические лучи производятся взрывами сверхновых. Кроме этого, во Вселенной есть процессы, которые ускоряют эти космические лучи. То есть, скажем так, мы, вот, мы, мы уже знаем, что те космические лучи, которые мы ловим, это не просто какой-то источник их нам выплюнул. да? То есть они еще и ускоряются в полях во Вселенной и приходят к нам. К чему я это отвечаю? К тому, что это достаточно сложная наука, и какой-то карты, как карта звездного неба, если вы спрашиваете об этом. Да? То есть вот у нас есть карта звездного неба, или, например, карта анизотропии реликтового излучения. То есть карта, где больше интенсивность, где меньше интенсивность. Такой точной карты источников мы пока построить не можем. Особенно учитывая то, что на Земле мы ловим не те космические лучи, карту которых нужно строить. Я думаю, я это все-таки раскрыл в своей лекции. Мы, мы ловим результат взаимодействия этих лучей с атмосферой. Вот. Но работа ведется, и, как правило, если мы имеем какое-то мощное событие, вот, например, недавно, если кто знает, что недавно была очень сильная вспышка на Солнце, поднимите руку, да? Во, хорошо. Вот. Как правило, мы можем определить, что вот к нам прилетел результат этого события, что к нам прилетел результат взрыва вот такой сверхновой, или хотя бы сверхновой, которая находится вот там, вот в, в таком-то диапазоне углов. Вот на этом уровне мы пока можем это понимать. Спасибо. Пожалуйста.